вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это реализация, как туда идти. А будет у нас 8 позиций, поэтому сейчас я их выложу и посмотрим. А, может, подсказки. Может, ошибки какие. Может, еще что-то. Может, что-то там увидим. А может, не увидим. Ничего. Поэтому, дорогие мои, а может, что-то услышат. Давайте. Реализация, как туда идти. Хорошо. Давайте первое для первых. Кто выбрал первый вариант. Давайте, кто выбрал второй вариант? Недалеко от первого. А, кто выбирает у нас третий вариант для тех? Совсем иное. А, давайте четвертый. Четвертый вариант, четвертый. Гася, гась, вот так. Правильно, все правильно. А, далее, кто выбирает пятый вариант? Ну, еще подумаем. Значит, шестой вариант. Шестой, шестой. А это шестой будет точно? Так, это седьмой. Седьмой вариантик. Вариантик семь. Номер семь. И номер восемь. Куда же без тебя? Давай, короче, как-нибудь вот, вот так вот. так Вот так вот. И вот типа вот так. Знаешь, реализация типа вверх. Первое, второе, третье, четвертое. Пятое, шестое, седьмое, восьмое. Отлично. Здорово. Шикарно. Не, давайте вот так. Все. Я думаю, все, я думаю, все интересно все выбрали, да? Угу. Все, погнали. Ну все по одной, поэтому вступочку просто соберем. Вот такси. так Так. Если что, еще посмотрите, кто не досмотрит, то уже спит. А, давайте. Первое. Здравствуйте, кто выбрал первый ряд. Рыцарь-жерст. Вперед с песней по ощущениям, чувствам. Бегом, бегом, бегу, Бегом, бегом. Зовет рыцарское сердце. Куда Куда именно? Куда вас тянет вниз? внизу живота, сидела а, Какие у вас желания? Здесь надо бегом, храпом, нахрапом, да. Я бы сказала, прислушиваюсь все-таки к своим каким-то хотелкам. Хотеньем, но и при этом не без мозгов думая, либо решая какие-то вещи и проблемы на своем пути. Возможно, также предлагая какое кому-то какое-то сотрудничество и тому подобное. <с düny> <could've been a dream> <matic> <smack> Дорогие мои... Здесь, если вы куда-то уже идете и как-то так поступаете, то я думаю, что здесь очень сильно верно. Вы так как-то делаете. Возможно, прислушиваясь к своему какому-то рассудку, разуму, к своей какой-то некой внутренней логике, немножечко я даже так, немножечко скажу логике. Поэтому, дорогие мои, реализация куда идти? Идти. Просто идти, но при этом с толком, с расстановкой, силой, возможно, прилагать усилия, возможно, не бояться и просто что-то делать. Возможно, что-то задумать, прежде чем чего-то еще реализовать. А возможно, уже думая и реализуя одновременно, здесь тоже может проигрываться. Но при этом сознанием дела тоже подходим к определенным вашим реализациям, проектам и тому подобное. Возможно, стоит спросить как-то совет, либо стоит традиционно как-то вам поступить в каком-то определенном деле. По традиции, по традиции сначала первый этап, второй этап и тому подобное, да. Но я бы не сказал, что здесь идти на как-то на самотек, либо оставлять все на производную, э, либо на благо судьбы ни в коем разе нет. Здесь своими силами, своими э, эмоциями вы, вы себя подпитываете для этих реализации какого-то данного проекта, но при этом желательно, конечно, чтобы он как-то был Хоть какой-то план имел под собой. Это, конечно же, желательно. Чтобы был исход, был от и до что-то такой момент. Возможно, какой-то некий свой план тоже присутствует. Желательно. Желательно опираться на какой-то план. Поэтому вперед с толком с песней, с расстановкой. Вообще, вообще тут нету каких-то красного света, нету ничего. А делать, делать, вперед, давайте, давайте, давайте, потому что уже надо, уже надо. Опора, возможно, есть, либо уже понимание есть, куда вы хотите. Давайте, давайте. Вот здесь я прям, как говорю, прям с помпонами, знаешь, группу поддержки. Давай. Вот, и поэтому здесь очень хорошая позиция для такого контингента вот поэтому реализация прям а, здесь а, но ну, здесь должна быть хоть какая-то опора план некий от какое начало какой конец какой потом что из этого выйдет то есть вот здесь какие-то предположения чего-то именно какого-то развития должно быть то есть какой-то знаешь типа набросок плана как скетч Почему? Как, какие контуры рисовать? Ну, здесь такой момент. Прислушивание каким-то советам тоже не, не помешает и к своей интуиции, к своим знаниям. и Либо упор на какие-то знания, которые особо неведомы, либо особо кто не разглашает какие-то секретики, тоже, в принципе, я бы сказала, даже положительно сыграет некую свою роль. Да, все, дорогие мои, вот, вот здесь как-то прям прям классно. Мне понравилось. Все. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй у нас, второй вариантик. Королева жезлов. Королева жезлов. Ну, посмотрим, как по головам, не по головам. А, не, не по головам. С помощью кого-то. С помощью, возможно, неких мужчин. Либо с помощью неких женщин. Здесь а, в одиночку я не думаю, что как-то может получиться. Но здесь, возможно, упор на какого-то человека. Либо, возможно, упор на его слова, на его действия. Либо то, как он что-то сделал. Вот здесь немножечко с помощью кого-то. Не по головам, дорогие мои. Возможно, с помощью того, что человек, кто-то, допустим, на каких-то ошибок где-то прокололся, и их просто не повторять. Возможно, какие ошибки, которые у вас были допущены где-либо, не повторять. И это просто как бы учесть на будущее. Вот здесь такой какой-то такой момент. Возможно, чужой опыт вам подскажет лучше, который, возможно, был может, как и провальным, тоже, в принципе. Как и провальный чужой опыт может помочь, да. Поэтому, короче, как-то да. Угу, угу, угу. Возможно чужая какая-то критика от сердца, <смех> критика от сердца. Возможно какое-то, какое-то, какое-то. Да, возможно опираясь на чей-то путь. То есть упор сделать, что у тебя было, я вот так делать не буду. Либо что у тебя как получилось, какие силы приходится вкладывать, я вот так же сделаю. То есть здесь чей-то опыт, здесь чья-то логика, здесь чьи-то -чьи победы, которые, возможно, добились эти люди неспроста. Это просто немножечко не по головам, а с помощью другого человека. Возможно, вы просто сможете с ним договориться, он там вам поведает, что да как и почему. Тоже так я бы могла бы сказать. То есть здесь немножко не своими силами, да, здесь с помощью кого-то, здесь все равно как-то придется будет действовать. Возможно, спрашивать совета будет, придется. Поэтому я сказала, первый недалеко особо до второго, да, потому что здесь советы. Здесь советы, здесь другие люди тоже присутствуют, как и в первом у вас, в принципе, варианте. Поэтому, дорогие мои, опираясь на ч... чужой опыт, на чужие такие хотелки, я, возможно, но ну, я бы не сказала бы сбагрить себе чужой бизнес. Мы <с... с>... <с>... не скажу, что это там, ну вот, короче, как-то. Возможно, кто-то уже что-то сделал, дабы, чтобы как-то вам, вам было хорошо. Поэтому вот, короче, как-то, <с>... дорогие мои, с помощью других людей, но не по головам, ни в коем разе. Своими силами тяжеловато. Вот с помощью кого-то. Либо с помощью чего-то совета, либо с помощью чего-то опыта. Реализация вот такая интересная тут присутствует. Э -э давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Башня. Третий вариант башня. Разрыв башни. Ну что, десятка и паш. Дорогие мои, вот, вот здесь сами с усами, вот здесь, простите, вам никакие а, какие-то реализации каких-то других людей, по практике какого-то другого. Здесь свой собственная реализация, здесь свой собственный путь пробивания, стере, а, как, от ну, через тернии к звездам. Вот здесь больше какой-то такой... Вы не можете на кого-то здесь положиться, вам не может как-то кто-то здесь подсказать, возможно, чисто физически, либо чисто морально, либо чисто по вашим каким-то устоям, вы, возможно, некоторые здесь не способны принимать помощь, тут тоже может, в принципе, проиграться, не опираясь на какую-то возможно, не на семью, не опираясь на чьи-либо финансы, опираясь только своими собственными силами, своими собственными результатами сквозь какие-то ограничения каких-либо людей, даже своей собственной семьи, придется как-то перешагнуть. То есть здесь больше как-то так. Свой собственный путь по своим, вот то, что вы наработали, то, что вы знаете, вперед песни. Почему-то здесь именно какой-то такой путь реализация, куда идти. То есть своим путем, не опираясь ни на кого, на свои силы, на свой разум, на свой диалект, на свою хотение, на свою хотелочку, на своих каких-то, возможно, связях, но связи чисто какие-то, возможно, дружеские, либо попытки. Возможно такое, но также не, а, не, не то, что не рекомендую, но можете что-то подчеркнуть из каких-то, возможно, неприятных ситуаций других людей. Поэтому вот здесь вот, к сожалению, вы сами по себе, вы как отдельный а, такой гражданинский такой гражданин, который поехал на лодке, вам сбило крышу, вам сбило все и вам, вам любым боком, перебоком надо доехать или доп, доплыть, доплыть до какого-то острова. Вот, вот, вот, короче, как-то так, дорогие мои До какого острова? Только по вашим мозгам, к сожалению, либо к счастью все таки Это свой собственный путь у людей Которые не могут на кого-то рассчитывать Либо они пробиваются Такие люди либо уже пробились Сквозь собственные какие-то ошибки Не опираясь на другой опыт, да Но также здесь и самоучки могут, кстати, быть ну, на полном серьезе. Ну а какое такое сочетание здесь? Ну, здесь, возможно, самоучки, потому что не выпала особо мага, возможно, только уже начинается, либо, либо началась, но очень сильно тугла реализация. <laughs> Поэтому, дорогие мои, своими собственными силами, своими собственными разумами, словами, действиями. Своими собственными решениями, не опираясь ни на кого, ни на папеньку, ни на маменьку, ни на дочерей, внучек и тому подобное. Сами по себе, да. У вас какой то такое такая реализация. Срывать все шаблоны, все рамки, возможно, вы модернизатор чего-либо, тоже могу сказать. Но это я не буду, наверное, вытаскивать, или вытащу. Смотря, каких вы успехов добьетесь. Смотря каких вы успехов, успехов для себя добьетесь. Возможно, то в том реализации, куда вы хотите. Дайте-ка подумать. Мне что-то отшельник прям немножечко как-то... Опа! Подожди. Реализация. Могу предложить и предположить, что некоторые люди, смотря на эту позицию, реализацию добиваются в том деле, где до реализации добиться особо невозможно. Ну то есть добиться можно, но реализация здесь не особо главная, а главное именно сам путь, возможно какие-то познания для себя на этом пути но не как конечный результат. То есть здесь, возможно, такой момент, что здесь люди будут до конца своих дней добиваться каких-то результатов, потому что они просто ищут для себя какие-то ответы. Да, вот здесь вот, здесь вот может такой проигрываться, потому что оп, я посмотрела, я задумалась, а такое-то возможно. То есть реализация здесь не конечная, успеха нет, здесь именно какой-то, возможно, опыт, познание, практика интересно. Поэтому реализация сами. Сами вот рвя шаблоны, рвя все, рвя обычные устои вот-вот своими собственными силами, дорогие мои. Задумалась. Окей. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал, какой вариант. Уже, наверное, четвертый. Да, четвертый вариант. Девятка чаш. Девятка чаш. Делаем, что любим. Реализация только через ваше желание, через ваше хотение, через того, что вас интригует, вас вдохновляет. Вот здесь, дорогие мои, своими собственными не силами, а своим собственным желанием. И вы должны им, как бы, научиться, я бы сказала, даже немножечко управлять. То есть, здесь реализация идет от вашего сердца, от вашего желания. Может, вы творческая личность, либо личность, которой нужны такие настроения чтобы творить, либо делать, либо реали реализовывать. А здесь заниматься тем, чем вы любите, и что вам приносит удовольствие. Это прям, это прям как ни крути. И из-за этого, возможно, вы э, подвергнетесь тому, что, делая то, что вам нравится, вам может э, понравиться, допустим, что делать что-то еще либо еще с большей силой. То есть вот здесь такая позиция. Да, от вашего собственного хотения, желания очень многое зависит. То есть реализация зави... больше она идет из вашего э, внутри. Давайте здесь изнутри, нежели как-то снаружи. Возможно, реализация связана с наружными людьми, но она должна все равно происходить из вашего, из вашего хотения, от вашего желания, от того, чего вы имеете, чего хотели бы достичь. То есть, возможно, какая-то такая профессия, которая связана с энергиями, либо с настроением, либо с приподнятостью духа. Может, такая профессия такое задействует. То есть, это обязательный результат, но это то же самое, что вот актеры, актрисы, певицы, которые должны быть заряжены, чтобы они отдавали это людям, пели, танцевали для кого-то и тому подобное. Возможно. То есть тут, возможно, сам человек именно такого склада, что вот, вот не буду делать, пока настроение мне не будет. Вот ты хоть тресни, слышь. Вот здесь тоже может проигрываться. Но именно изнутри, именно из желания, прислушайтесь к своим хотениям и к своим желаниям. И здесь может таиться ваша реализация. Кстати, вот здесь я бы хотела сказать «таиться», если у кого такое нету. Поэтому вот здесь, возможно, это сказано опрометчиво, а по-другому здесь никак. Мне сказать больше нечего, я все сказала. Очень коротко, ясно, все дела. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас, это, наверное, пятый, пятый вариант. Десятка мечей. Реализация. Десятка мечей. Осознать, что надо идти дальше, либо что надо как-то способствовать. Здесь надо немножечко... Интересно, подожди. А у кого-то кого надо что-то будет для себя осознать и поставить, возможно, на чем то точку. Раз. У кого-то, возможно, надо понять, что надо совершенствоваться. Два. Дорогие мои, это вот кто здесь? Это похоже как на арт-блок. Может, кстати, происходить у кого уже есть реализация, но есть какие-то запары, есть какие-то проблемы, что не могу пробиться дальше, либо больше. Какой-то такой момент. Вот здесь, возможно, также здесь кому-то стоит либо подучиться, либо улучшать свои навыки, либо дальше, дальше, дальше. Но здесь особо не то, что здесь нету потолка, не в этом соль. Соль в том, что надо это осознать, что надо куда-то двигаться и надо расти. Вот, вот здесь больше какой-то такой момент, немножко арканы простые, но они так интересно расположены, что прям по-другому сказать даже и не сказать, возможно с чем-то покончить либо как-то поставить на чем-то точку, на чем вы очень сильно боитесь поставить точку, такое может происходить по такому сочетанию, но смотрите вот вот, вот здесь тогда осторожнее просто будете стоит не стоит это вам решать пожалуйста, да Дорогие мои, возможно, кому-то что-то подучиться, переучиться, либо кому-то постичь чего-то самое интересное, самое новое, либо чью-то точку зрения как-то принять для себя. Возможно, кто-то уже вам подсказывает, либо кто-то уже вас подтрунивает над какими-то вещами. А это типа, возможно, там... Ну, типа, ваш какой-то талант говорит, а вы это не принимаете, либо как-то, да, ну, зачем мне это надо. Может, кстати, тут такое, кстати, происходить, реализация именно в том деле, котором вы не особо догадываетесь, но вас подтрунивают насчет этого. Ну, типа, вы смешите народ, вот, вот вот ты клоун, короче. Но здесь тоже может проиграться. Ну, это не ко всем, это просто как некий пример. Но здесь, возможно, какой-то, если арт-блок, если какой-то блок вообще где-либо, то здесь как-то больше принять того, что надо модернизироваться в этом обучении, в этом плане или где, в каком вы пути, смотря, что идете. То есть вот здесь решайте сами, смотрите сами. Здесь немножечко вот здесь каждый, наверное, услышит для себя свою сам, потому что здесь вот несколько таких вариантов, которые я бы рассказала и показала бы здесь. Поэтому, дорогие мои, увеличиваем, улучшаем, стремимся, но здесь модернизация. Ваш умений. Возможно, идти туда, куда страшно. Поэтому, дорогие, либо заняться тем, от чего вы отмахиваетесь, либо, наконец, приступить к тому, от чего вы избегаете. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, интересно, интересно. Так, пятая, шестая. Шестая. Здравствуйте, кто выбрал шестую позицию? Тройка жезлов у вас. Тройка, ф... Тройка жезлов у вас. Давайте... Давайте, куда реали... так, реализация, куда идти? Тройка жезлов. За мечтами, за мечтами за хотелками. Но здесь мечты-хотелки, видать, основаны на том, что вы должны людям что-то отдавать, либо давать, либо снабжать. Возможно, бизнес, возможно, свой собственный, возможно, тот, который привлекает большое количество средств и самодачи. То есть здесь за своими мечтами надо вам стремиться идти. Но здесь не то, что деньги... Королева Пентакли больше основана на том, что, возможно, это бизнес. Возможно, этот бизнес свой собственный, который вы что-то отдаете, либо кого-то снабжаете чем-то. Тут может под, подыграть вот такой момент. Но это подыграть, но я не, я не думаю, что это основа. Все равно, даже если дворовая карта, нет. Дворовая. А, да. а, поэтому это новое слово. Новое понятие. Второе. Не слушайте меня, я шучу. Дворовая. Ну, а что нет-то? Я ее не считаю немножечко все равно. Основной я считаю, как ее подтекст к Тройке Жезлов. Тройка Жезлов, это тут женщина, она мечтает. Тут крысо года, пожалуйста, тоже поймите, если кто на стриме смотрит. Тройка Жезлов здесь мечта. Она смотрит на свои мечты, она смотрит на свои желания. Возможно, те, которые вы когда-то раньше, может, также же с собачкой сидели и думали. Но здесь основано она немножко на том: не на средствах то есть не упорно на баблое, чтобы это приносило доход, а упор на то, что ты можешь дать в этот мир. Возможно, задуматься над тем, что вы можете дать. Вы можете кого то способствовать, либо кому-то как-то что-то отдавать. Возможно, здесь бизнес на продаже, купли-продаже тоже может такое, в принципе, происходить. Но здесь я за всех не буду говорить. Здесь все равно основываться на своих желаниях и потребностях и на то, что вы можете отдавать вот дорогие мои короче как-то так да быстренько прям быстренько быстренько так шестое седьмое седьмое здравствуйте кто выбрал седьмой вариант семерочка чаш, седьмой вариант семерка чашку Куда деваться фантазии могут сыграть с вами такую роль что вы даже себе не представляете дорогие мои иногда стоит помечтать а вот здесь об этом просто иногда, порой не стоит даже забывать. Потому что здесь кто-то питается вдохновением, кто-то здесь питается какими-то энергиями, так же, как и другой вариант. Но здесь больше также самопознание нужно вам, какое-то некое внутреннее равновесие и приподнятость Духа нужна для того, чтобы найти свою реализацию и туда идти. Возможно, постигать новые уровни, новые высоты, либо показывать то, что у вас уже есть и уже наработано, дорогие мои. То здесь, возможно, очень сильно даже показ того, что вы уже храните, то, что вы уже имеете. Вот ваша реализация в этом и состоит. Возможно, у вас есть некие уже знания, которые накоплены какими-то вещами, опытом, либо еще чем-то, что вы можете дать миру и можете показать. И, возможно, все-таки стоит пофантазировать порой помечтать, Поэтому, дорогие мои, реализация через какие-то мечты, возможно, ваши, либо из вашего прошлого. Так что, дорогие мои, вот здесь сами с усами тоже интересные, но здесь больше люди вдохновения, так же, как и другой вариант, но здесь люди уже имеют какую-то практику, либо имеют хоть какие-то познания в каком-либо деле. Возможно, уже начать что-либо делать в том ключе, что вы что-то уже знаете. Либо этого как-то не стесняться. Поэтому, дорогие мои, мечтаем, мечтаем, мечтаем. Возможно, в мечтах ваших кроется ваша реализация и то, что вы можете сделать для этого мира. Поэтому, дорогие мои, ну, взгляните также все-таки трезво на все происходящее. Трезвость тоже должна присутствовать, но все-таки мечты тут перевешивают. Поэтому вот такая, такая интересная, приятненькая позиция. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас восьмой вариант. Император. Император поэтапно. Ваша реализация. Ну, давайте. Ваша реализация заключается в вашем страстном отношении, в вашем страстном самоотдаче. Вот здесь самоотдача. Обычно император не способствует такому... Ответу. Не особо. А особо способствует это поэтапное развитие событий. Да, это здесь есть, но вот здесь, я бы сказала, самоотдача. Самоотдача делу, полностью отдача себя, то есть здесь погрязание во всем полностью мыслями в какой-то своей реализации. То есть вот здесь самоотдача, возможно, планомерное развитие событий, возможно, построить для себя некий план и ход действий, как он должен быть и присутствовать. Но здесь все равно, здесь десятка пентаклей, здесь мир. Немножечко ближе, ближе к концу, поэтому силы тут на максимум должны быть в вашей реализации. Вы не можете на половину пути, либо вы не можете на полуставке работать. Вы можете, вы обязаны здесь работать, либо реализацию искать, либо реализацию уже все это делать на полную катушку, дорогие мои. Вот по полной, полностью, вот, вот, ломать, ломать себя полностью, да, да? Но здесь все таки какое-то некое поэтапное развитие событий, возможно, какой-то для себя... Какой-то традиционный метод-подход можно здесь использовать для реализации, почему нет. использованы возможно, не только вами, но и многими людьми до вас. То есть, возможно, чей-то путь, да, но чей-то путь, то есть, основан больше, конечно же, на успехе. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот какая-то такая душевная интересная позиция, но здесь больше силы э, разума, силы интеллекта вас здесь должно быть все таки присутствовать. То есть, ни на абордаж, ни, по, ни пофиг должно быть. И здесь самоотдача полностью этому, этому делу. Я бы здесь не сказал как-то власть. Немножко не о власти говорить. Здесь у нас мир самоотдача. Никакой-то не закончить, не закончить. Здесь у нас император и э, карта такие заканчивающие. Но не закончить. Здесь больше как конец, именно как... Э, апогеи силы императора. Я бы вот здесь бы немножко вот так бы, потому что здесь мир из десятков пентаклей. Апогеи того, чего вы можете. Возможно, также работать на максимум своих возможностей в данной какой-то стезе, при данных обстоятельствах работать на максимум своих возможностей. все И это можно также сказать. Поэтому, дорогие мои, спасибо, то, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки Заходите на наши, подписывайтесь на спонсорство Спонсоры могут дополнительно спрашивать по теме а Потихонечку тебе скажу Чтобы никто не знал, только ты Поэтому, дорогие мои, спасибо вам Ставьте колокольчик, лайк обязательно И комментарий не забудь Желаю вам всего самого лучшего И пока-пока